Всем привет, дамы и господа, сегодня мы играем в Майнкрафт, и это путешествие по серверу. Итак, сегодня мы вам расскажем одну увлекательную страшилку, итак, начинаем. Блин, что случилось? Я упал с самолета. Блин. Я должен был приехать к одному ученому. У него, был, у него были какие-то проблемы, он нас вызывал. Надо прийти. Вот замок этот. Так, хороший замок. О, тут все. Тук, тук, тук, тук. Это из агентства ФБР. А что у вас тут все в паутине? А вы где? Здравствуйте. А, а когда привидение появлялось в последний раз здесь? Понятно. Печально. А это головы тех, которые убивали, которых она убивала? Приходила, поэтому мы к вам приехали. Не печально. Жалко их. Сейчас, подождите. Где? О, это привидение! Это привидение! Не убивать... А! Что случилось? Где? Где он? Что произошло? Почему его голова? Это... Сделал все он? Я сделал все привидение, надо его найти. Вот тут голова. -а -а -а, привидение! Так, и... привидение нас пугало. Давайте попробуем похолодить по комнатам и поискать. Так, опа, книжка. Книжка. Надо книжки поискать. Может, книжки где-нибудь будут, там секретные записки или что-то вроде этого. Опа, она книжка. Давайте прочитаем. Ага, все понятно. Это гол голову, наверное, моих друзей. Привидение, наверное, должен, должно меня в скором времени найти, потому что этого здесь не было, не было этих оружий. Давайте мы лучше оденемся, чтобы нас не убили. Давайте возьмем меч. Вот тут есть. Есть хоть какая-то броня. Давайте оденемся. О, наше... Это привидение. Бежим отсюда быстрее. Оно нас сейчас оно... Если оно нас увидит, отлично, оно нас убьет. Давайте. Оно нас убивает. Нет. Нет, убьем его. Мы убьем его. Подожди. Да, я его убил. Ес. Yes. Дело раскрыто. И мы эту голову Повесим прямо на входе этого замка. Сейчас мы дойдем до входа. И после всей смерти, и после смерти этого, этого чудовища, чудовище будет сить нам огнем. Оно нас будет стараться убить, но у нее ничего не получится. Итак, мы вешаем сюда голову в победе. А через некоторое время восстанут и мои друзья. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем спасибо, всем пока.